Всем привет народ и сегодня я вам расскажу на каких кранах я сижу и на каких кранах можно заработать большое количество сатоши за короткий промежуток времени то есть да сегодня мы будем просто их выводить на наш кошелек ничего не буду особо рассказывать то есть да сейчас увидите что биткоин очень сильно растет и от этого цена на кранах очень меняется, многие ее делают слишком маленькой, но те краны, которые я вам покажу, вот сейчас увидите, один из них, здесь всегда стабильно, как стояла, так и платится, то есть, да, давайте посмотрим. Значит, нам нужно обновить страничку, то есть, например, где-то со всех этих кранов, мы думаю, сотку, может, ну, до ста доберемся, думаю, тысяч сатоши, получим их, то есть, посмотрим, да, сейчас будем все выводить, так. Я считаю, что на этих кранах можно зарабатывать нормально. Да, давайте посмотрим мой баланс. 9000. Выводим их. Сейчас будем смотреть мой фаусет. И со всех остальных тоже проведем выплату. И все. То есть, ссылки на данные экраны будут в видео под описанием. Да? Итак, смотрим. Значит, вывелся 9200. Сейчас у нас тысяч. Запоминайте это число. Заходим на следующий экран. Значит, собираем Сатоши. Будем выводить. Эти экраны еще хороши тем, что на них присутствует система бонусов. Вот тут дневные бонусы, потом после нажатия умножения на 3. Ну, то есть, зайдете, посмотрите, попробуйте, нравится, не нравится. Здесь 12 тысяч, грубо говоря, выводим. Так, следующий экран у нас идет Play. Так, и смотрим, да, 11 тысяч было. Вывели, значит, и смотрим 23. Так, следующий, заходим на него соберем тырин тырин тырин тырин давай быстрее грузись, как задолбала эта реклама так так так так так отлично Но единственным недостатком их наверное является то что вот такая потом еще нужно после первой капчи еще ввести вторую то есть как бы о, 375 я получил кэш аут надо на e-mail тут, на некоторых нужно э, подтверждать. Да, вот на некоторых экранах необходимо, когда кэш нажимаете, нужно будет еще e-mail подтвердить 8400. Вывести на Faucet. Все, нам отправилось. Давайте смотреть Faucet. Смотрим Faucet. Вот, 23. 32. Так, следующий у нас плей. Ранник тоже хороший. Вот этот вообще тут очень быстро набирается. То, что здесь нам нужно, когда заходим. То есть, тут есть еще система такая бонусная. Каждую, Каждый раз, ну да, вы видите, тут два животных. Нужно их выбирать. То есть, каждый раунд. Здесь по 200 Сатоши каждые 10 минут и 150, если вы угадали животное. посмотрим сколько я на нем набрал так угу. тоже да, видите вот эту капчу это сделано чтобы ботами на них не работает так нажимаю выплату 20 тысяч у меня здесь значит на мыло приходит письмо так мы подпим подтвердили email и можем вывести кэш на фаусет двадцатка полетела все выплатили все нам выплатили смотрим фаусет и 52 тысячи уже так, теперь со следующего экрана давайте лава биткоин уже выплатим посмотрим сколько здесь я не помню вот это все грубо говоря такие суммы я набил где-то за ну, полтора дня вот так день точно сидел вводил и все нормально сейчас нам прилетит на блокчейн денежка Конечно, она доедает водить, но оно того стоит. Так, кэш аут Здесь у нас 90 9800 Так, подтвердил e-mail. Cash out. На этих кранах тоже хорошая реферальная система. Там вот. 25% что ли вы будете получать, так 52 тысячи теперь у нас 62, да, то есть смотрите все наши выплаты, которые вот 9, 11, 8, 29 выплатились и теперь переходим к следующим кранам Значит. вот, выплачиваем тут 8000 кэш-аут-оффаус-энд-бокс Выплатилось. Обновим. Вот она. 71 тысяча. Заходим на следующий экран. Так. кэш -аут. Давайте выплатим тоже 8 тысяч на фаусет. Они платят на фаусет, и некоторые могут платить при наборе определенной суммы когда вы там до 10 или также до 6, могут сразу на блокчейн вам платить. Я думаю, лучше на Фаусет, то что у вас там может быть, лежать какая-нибудь денежка. Ну теперь на этом крайне смотрим, сколько? 14 тысяч выплачиваем на Фаусет. Ну давайте посмотрим, была 71, должно уже где-то под 90 быть. 94, отлично, вот увидим 8, 8 и 14 получили. И последний экраник у нас идет, значит, обновим страничку. Вот, нажимаем на выплату. Ну, давай, орузись, что-то зависит. Вот, Кэшает 7000, 7400. Выплачиваем, успешно выплатили и... Так, вот, 7 тысяч последний нам выплатили. И смотрите, 100 тысяч сатоши мы набрали. Это не учитывая то, что еще у меня на этом кране 15 лежит, но тут выплачивается в тот момент, когда будет сумма 20 тысяч. да? Ну, как бы неплохо, 100 тысяч мы набрали за день, грубо говоря, да, все ссылки на данные экраны видео под описанием, переходите, смотрите, пробуйте, пишите, если что-то не получается, но, ну, думаю, вряд ли у вас что-то не получится. Сайты эти хороши тем, что некоторые из них платят каждые 5 минут, то есть, дают возможность собирать что некоторые из них дают возможность собирать каждый час, и у некоторых есть хорошая Ежедневная бонусная система То есть надеюсь Данное видео было вам полезным Если понравились краны Переходите на них и собирайте сатоши Всем пока